вечер соратники прямой эфир у нас канал народовластия тема тема у нас помощь узникам сейчас вячеслав мальцев подойдет и белорусские протесты у нас буквально сейчас я свяжусь с Вячеславом Вячеславовичем вот, кто следит потому что сейчас в Белоруссии мы пообщались Всецело поддерживаем там протесты. Ну как поддерживаем? Энергетически есть. У меня люди с Беларуси. Я не знаю, там Денис, там Саш вы не смотрели. Есть что прокомментировать? Ну, ну хотя просто послушать, что люди говорят. А если у тебя какие-то там реальные знакомые, которые входят, в поле глубоко сказать, находятся в познании этого просто. просто, я только видел то, что показывали. Там кого-то ревинтят, кого-то разгоняют. Ну, видел и список кандидатов. 15 человек, не считаю, вот так хорошо, это очень первое, но там ну, и повестка какая, вопрос сложный. Надо знать, что состояние Беларуси придет отборовать. Не, ну Беларусь, естественно, стонет, но там же тоталитарно решим еще хлеще путинского. Вот. Ну, прогноз такой, что, конечно, они будут как-то бороться, здесь и Украине проходят эти мероприятия. У посольства. Но в целом, пока Путин держится там с вряд ли что случится. я И Запад, или партнеры, которые есть у белорусской оппозиции, они, я не думаю, что что-то делают. Сейчас я звук настрою. Саш, скажи что-нибудь. А. Сейчас, сейчас секундочку. Я не слышу, а может быть, я не Я молчу, потому что. Так, вот сейчас вот нормально должно быть, да? Зрители, пишите, да, задавайте вопросы в чате. Начну с того, что по узникам вышел один из наших, ну, по, кто ходил, проходил по делу подготовки, Марьян. Вот вроде. Ну, то есть люди выходят, даже с нами, ну, не то, что передавал привет, зла не держат. Это все накручивают агентуры, что-то против нас, кто-то из бывших, из бывших, не у нас нет, а бывшие тех, кто от нас отреклись. Из тех, кто сидел, сидит, прям как-то резко высказался, таких нету, я не знаю, по крайней мере. И мы вот собрали на неделе значит, финансовую помощь и отправили Корному и Толкачёвы именно от нас, от народовластия. Мы занялись сборами и оказали поддержку. Ну, вы знаете, они получили почему-то Толкачев больше всех. Ну, ему два дела, я так понимаю, пришили. Помимо, помимо сена, еще и второе, по которому как раз вы проходите там в розыске. Вот. В общем, оказываем поддержку узникам список мы дополнили и со мной связываются люди, говорят внеси меня в список, там вот одного человека мы сейчас вносим, ну троих точнее ну двое нам известно, один вообще был неизвестный и мы его попросили прислать документы и оказалось он действительно по документам и по вопросам он был задержан и, проход, и проходит по уголовному делу а по подготовке. но он был задержан 5 11 отсидел то есть если у вас есть какие-то ну... Нарекания к списку вы обязательно обращайтесь, и мы пересматриваем, и дальше будем дополнять, и чем больше дополнить, тем лучше. Просто мы же не можем, мы же не телепаты, найти того, кто не заявил о себе, и его нету в СМИ. Вот даже в комментариях у меня по Фейсбуку кто-то пишет, а почему вы не внесли этого? Ну, значит, мы не знали о его существовании. Вот. Поэтому заявляйте, связывайтесь с нами, мы а, не скрываемся. И все время дополняем списки. Просто какие основания, уже... какие-то преследования, хоть какие-то должны были быть у вас, и какие-то доказательства этого. Вячеслав Вячеславович, в прямом эфире. Давай. Да, привет, здравствуйте, сегодня 20 у нас июня 2020 года, и у нас субботник, насколько я понимаю, я чуть-чуть задержался, прошу прощения, но Иван уже начал, и о чем вы говорите, я бы хотел сегодня поговорить в том числе по поводу Белоруссии, потому что много очень информации, и нас все время э, трясут, говорят, а вы что делаете, помогайте. Мы, собственно, не против помогать, вы скажите, что нужно делать, во-первых, и во-вторых, кому помогать, это тоже очень важно, потому что, ну, понимаете, ситуация такая во многом непонятная. Да? То есть, есть определенные люди, которые в Белоруссии недовольны Лукашенко, это народ. Но ведь не народ же будет избираться против Лукашенко. И, так сказать, и, если скинет революцию Лукашенко, не народ же придет к власти, то есть придут конкретные люди. Вот мне интересует, кто эти люди, и чем я им могу помочь, и стоит ли им помогать. Вот такие вот вопросы, конечно, очень очень важные, потому что когда ты не знаешь долго и лично людей, то всегда возникают сомнения, когда идет речь о высшей власти, согласитесь. Поэтому я хотел бы послушать мнение, и Иваны твое, и, и Сашу, и вообще всех наших товарищей, естественно, послушать мнение наших зрителей, очень это важно, поэтому субботник сегодня такой особенный. Угу. Я знаю, у нас тут представительство есть, много переехавших, переехавших из Беларуси и много тех, кто политически преследуем, здесь получают убежище. И вот у нас Борис Танахин. Тут на днях он участвовал в пикетировании, в поддержку белорусских, тех, кто выступает за альтернативные кандидатов на выборы. Ну как мы можем помочь? Ну медийно, потому что у нас я не знаю, что вы потому что мы можем более подробно освещать. Меропри... Ну, те акции и задержания, которые там проходят. Потому что сегодня у нас есть чат народовластия. Кстати, подписывайтесь на а, чат а, и новостной канал в Телеграме. Там сегодня наши админы кидали весь день и задержания. В общем, это тема горячая. И я просто предлагаю вам, ну, в первую нашим соратникам подписаться на чат народовластия. И есть такие чаты, может быть, я лично не подписан белорусской оппозиции, либо просто освещающие новости Беларуси, и оттуда перекидывайте видео, новости. Если там какое-то будет массовое выступление, акции, собрание, мы, конечно, призовем туда людей, наших соратников, и будем прям освещать, если по возможности, прямые трансляции. Но, опять же, режим Лукашенко, он более тоталитарный, чем путинский, поэтому все-таки... Я думаю, что он будет задавливать оппозицию, как всегда. Лукашенко один, кстати, из самых кровавых, насколько мне известно. У него всегда были развязаны руки, и очень много людей в Беларуси, оппонентов пропало. И даже вот это убийство Шеремету последнее ну, в Украине приписывают Лукашенко. Опасный человек. Вот. Ну, мы всегда поддерживаем, потому что это борьба за свободу. Иван, ну я тут с тобой не соглашусь насчет более кровавой, то есть ну, истор история архивы, да, и процессы могут э, разоблачить преступников и мы можем понять действительные масштабы деятельности Лукашенко и Путина. Я уверен, что Путин, конечно, более страшный, более кровавый. Но он глобальный, да. да у него объем, глобальный. Он, он убил, сколько войн да. развязал Конечно, Лукашенко не бомбит никого, у Лукашенко есть определенные э, принципы, у Путина нет принципов никаких, поэтому, но это не делает Лукашенко не диктатором, не делает его демократом и так далее. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы прояснили ситуацию, что же там происходит, и обратите внимание, происходит все одновременно. То есть в Казахстане назревает некая ситуация, вернее, уже назрела, и там все раскручивается. В Белоруссии посмотрим, как путинцы на это реагировать будут. Они вроде как считают это своей ситуацией, своей Белоруссии, своим Казахстаном, а в то же время там, конечно, и интересы больше связаны с различными удобрениями, с ураном. Ну, я имею в виду, если удобрение, то это Белоруссия, да, если уран, то это Казахстан. И интересы их связаны с деньгами. Они в политике, в общем-то, могут допустить очень серьезные ошибки. Очень большие ошибки, ибо они думают только о деньгах. Поэтому очень важно нам не допустить этих ошибок. Так что давайте вот как-то наверное, сосредоточим наше внимание. Я понимаю, что сейчас как раз в России происходит голосование по поправкам и вроде как отвлекаться э, не пристало, но на самом деле в сейчас очень интересно. Вот такие дела. Ну да, ну, Вячеслав, из того, что вы сказали сейчас... Нет никакой гарантии того, что вот эти вот противостояния Беларуси не постекаются из Москвы. Гарантии этому нет. Вот. И такая вероятность тоже может быть. И вообще, тут очень много же у нас неизвестных, и поэтому какие-то реальные суждения нам трудно, так сказать, принять. Или оценить. Но вот я думаю, например, смотрите: вот это мое мнение то есть оно не основано ни о чем, кроме размышлений. Но как вброс я могу его дать, чтобы вы могли оценить его. Что. Всякий раз Лукашенко назначает выборы, шестой сейчас уже раз будет, да, и все время выигрывает. То есть ни у кого участник, из участников нет шансов выиграть, и все же выборы бывают. Я вас воспринимаю это вообще как провокацию со стороны Лукашенко. То есть каждые пять лет он бросает людям косточку, чтобы они начали драться, высматривает из них там тех, кто наиболее бойкий, и потом он их просто вычищает из политики. Потом новые кто-нибудь опять нарастает. Короче, это как провокация, это только мнение мое. Оно может быть и не так. И то, что сейчас вот делается одновременно и в Казахстане, и в Беларуси, тоже наводит на мысль о том, что это может быть не без провокации из Москвы. В Москве же очень выгодны все вот эти вот конфликты, потому что они всегда могут предложить свою помощь и таким образом начать влиять на ситуацию. Ну, и я сказал не все, но вот на текущем моменте, вот две мысли у меня только, что это может быть действительно из Москвы частично, и что Лукашенко выборы проводит как провокацию. Пока так, чтобы обсуждение было. Ну, Путин не может сдержать ситуацию даже в России. Если, и предположим, он раскачивает ситуацию в Казахстане и в Белоруссии, то это очень хорошо для нас. Пусть сильнее грянет буря. Чем сильнее он раскачивает, тем быстрее он сам слетит с этих качелей. Поэтому наша задача... В общем принимать участие в этой же раскачке. И нам не важно, кто еще там принимает участие. Мысли Путина, понимаешь, вот, Саш, предположим, это все происходит без Путина. И народ Белоруссии просто восстает. Конечно же, у Путина на любом этапе возникнет желание... Возглавить все это и забрать себе кусок. И если Лукашенко будет свергнут, нам придется еще разбираться с кучей путинской мрази, потому что они захотят после Лукашенко получить свой там кусок. Точно так же и в Казахстане да, захотят какой-то свой свой такой, вот, который они считают своим. Они же все считают э, своим куском. Поэтому, конечно, наша задача тут не только диктаторам настучать по мордасам, но и тем, которые придут после. Ну, вот, я вот Исходя из этого, я и думаю, что для нас, наверное, замес, который имеет место, важнее, чем результат, который может произойти, потому что на текущем этапе в нашу пользу результата практически не может быть. Потому что вот мы посмотрели этих 15 кандидатов, ну, включая самого Лукашенко, но там нет ни одной личности, которая бы стоила хотя бы, как вы, вот, о доверии. Вообще ни одной личности нет. И повестка там пока вообще неизвестна. Им же запрещено, типа, как я слышал, ну, читал точнее, что им можно только про свою биографию рассказать, а про свою программу им не разрешено говорить. Так вообще непонятно, что они хотят сказать, что хотят делать. Это получается за замес ради замеса, как провокация получается в конечном итоге. И если мы говорим про наших, вот про мальчиц, про партизан, которые, я уверен, там имеются, то наша задача сейчас не бороться за какую-то форму власти в Беларуси. Потому что белорусский вопрос не решится без России. В принципе, да. не решится. И без казахский. Власти. И казахский, да, и украинский, кстати, Потому что они всегда, вот эти вот товарищи, будут э, искать точку для какого-то противостояния. По-любому, по языковому принципу в Беларуси, например, русский язык, русский язык, Потому ну, какая валюта нужна, общая значит, или там, самостоятельная, там, с кем дружить и так далее. Там есть такие линии разломов, что можно постоянно это общество колбасить в поисках какого-то решения, хотя там ни постановка вопроса, ни решение вопроса, ничего нет. Я пока это сам. Uh -huh. Давайте я дополню свое мнение э и по той схеме, которая сейчас отрабатывается путинскими в Украине. А здесь, возможно, просто не пойман не вор, к примеру, в Украине, да, сейчас протест, здесь также протест от Зеленского, да, который Зеленский идет на попятна к Путину достаточно хорошо. И все равно здесь вчера, нет, ну да, на днях вышли Шарьевские при поддержке Медведчука чуть ли не свергать Зеленского. Для чего это делается? Для того, чтобы есть какие-то ультиматумы, есть какие-то задачи, да, которые ставят Путинщина перед там, Зеленским, перед Лукашенко. Если он себя плохо ведет, то они могут и возглавить тот же протест в их стране. Как, Например, будешь себя плохо вести, начнем тебя шатать, тебя свергнут. Вот. Например, в Украине Шарри, э, ну, партия Шария при поддержке Медведчука сделала протест антизеленского. Кстати, э, Шарий был первый за Зеленского. Для чего это делается? Для продавленной формы на Штайнмайр. Возможно, какая-то часть протестов в Беларуси из подачки путинщины делается для того, чтобы давить луку, потому что лука ведет себя не совсем правильно с точки зрения путинщины. Он огрызается, он характерный, он классический феодал средневековья. И хамит Путину периодически и не идет на тех условия, зачастую, которые ему предоставляет, то есть указывает даже Москва. И поэтому, возможно, они его так пинают. Но это первое. Второе, само население... Извини, извини, Иван. Иван, я, я даже вот мысли такой не готов иметь, почему? Потому что я не хочу обижать народ Беларуси. Я не договорился. очень я очень уважаю народ Беларуси, поэтому это можно рассматривать только гипотетически как некую такую версию, ну фантастическую буквально, потому что мы все-таки понимаем, что народ Беларуси самостоятельно. Народ Беларуси, да, просто я говорю, что путинщина разными путями все равно долбит по ближайшим этим, тиранам. Второе. Сам народ Беларуси, есть такое понятие в Беларуси, как «папа Коля». Папа Коля. У Лукашенко есть Коля, но он уже взрослый стал. Маленький Коля – пухлый мальчик. Он его везде ставил, это его преемник. Никуда... Лукашенко уже обозначил, что он, мало того, что будет до конца жизни, а, значит царем, только он еще готовит на царствование своего сына. И это а, такая присказка Папа Коли. Я думаю, что 90% населения Беларуси а, ну, готовы к свержению Лукашенко, потому что, ну, очевидно, страна там многие хвалят, но это хвалят издалека. Вот я сколько общался с белорусами, с нормальными, да, то есть там а, страна, она вышедшая вообще за все возможные рамки а, современности. Это абсолютно феодализм. Вот, поэтому сама по себе ситуация, как только а, шатанется что-то с путинщиной, экономический кризис, я думаю, Лукашенко даже может быть вылетит быстрее, чем а Путин, в силу того, что он вообще не устраивает а, всех, а, ну там создал какую-то КНДР. Вот. и я думаю, что мы здесь а, всецело а, поможем. Поэтому вы просто не дослушали меня в том, что... Ну да, не-не, я не, не дослушал, я просто да Ремарк у меня Первое было вступление о том, что да. Путин а, и разведка РФ, она, она, она не то, что провоцирует зачастую специально протесты, она, она зачастую их пытается возглавить в разных странах, как Казахстане, в Украине специально, да, через свою агентуру. Также может в Беларуси, но это классическая схема путинщины. А по протестным настроениям, я думаю, Беларусь находится в намного в большем протестном состоянии, чем даже Грузия, к примеру. В Грузии вообще сейчас вопросов нет, по-моему. Они спокойно живут, хотя там путинщина развивается семимильными шагами. Но понятно, что это КГБ, в общем... Классическое КГБ, чекистское государство, все, все от чего, как, как говорится, мы бежим. Вот самое антинародовластие, наверное, это в Беларуси. С вот, подачки, конечно. Ну, не, ну, я И... думаю, что Россия, Россия гораздо хуже на сегодняшний день, потому что Лукашенко ну, не столько обкрадывает народ Беларуси, Беларуси не имеет... Никаких ресурсов практически, ни нефти, ни газа. Да? А на душу населения получается, что ВВП, если разделить, то не меньше, чем в России. Поэтому, конечно, там есть определенные плюсы, и эти плюсы – это как раз минус, в общем-то. Как это не парадоксально, потому что чем хуже, тем лучше. Лукашенко при всей его двойственности, с одной стороны, вроде как он там... Народный лидер и себя таким мнит. Он такой папа-дог, да, и хочет сделать, и вернее фактически делает из Белоруссии Гаити. А с учетом сына Коли, да, то есть бэйби-дока, помните, Дювалье, дювалье на Гаити был. Папа-дог потом сменился, сынок его, бэйби-дог стал. Вот, знаете, как-то жалко Белоруссию, что превратится она такими темпами может превратиться реально в Гаити. И все мне скажут, что этого не может быть, потому что Белоруссия в Европе, а как может быть, что в Европе тирания, диктатура? А вот посмотрите, вообще это парадоксально, это просто вызывает оторг какую-то... То есть в Европе два тирана, европейских тиранов, Путин и Лукашенко. Совершенно чудовищно это. На мой взгляд. Поэтому, конечно, посмотрим, что там будет происходить. Понятно, что мы сильно не бросаемся помогать там банкиру, который 20 лет там Газпромбанк возглавлял. Да, но никто даже такого банкира не имеет права сажать, исходя. Если он что-то украл, то его надо было посадить раньше. Понимаете? Я уверен, что что это, да, да, но не тогда, когда он решил пойти на выборы. Его надо не за выборы сажать, если сажать, да, а если уж он пошел на выборы, ну, наверное, тогда надо потерпеть, посмотреть, чем это закончится. Я бы, Я например, допустим... добавил сюда, с другой Давай. стороны, на посмотрел. Э, но я имею в виду на, вообще на протесты. Насколько я слышал сегодня, Лукашенко там понты ломает, что не вынуждайте меня применять силу в полном объеме, что будете напрашиваться, мы будем стрелять. И вот тут как раз путинская шобла и может э, свою там подлинную козявочку какую-то закинуть. С одной стороны провоцировать э, КГБшников для применения силы, а с другой стороны... Ждать, что если, если стрельба начнется, так ведь ее уже не остановить возможно будет. И тогда Лукашенко вылетит гораздо раньше и не будет никаких э, к тому э, сподвижек со стороны России. там Кризис, там коронавирус, какая разница, если бой не началась. И вот тут-то этот плешивый конь э, путинский прискачет туда и заявит, что ты посмотри, посмотри, как было вот с своим соседом. Так будешь тут кричать, остановитесь, да, давай-ка мы тебя будем выручать в срочном порядке. Да, если вдруг Лукашенко начнет пулять, кончится это совершенно однозначно, как с Януковичем. То есть любое, любое сейчас такое проявление силы, как расстрелы, то есть Любое кровавое воскресенье закончится, конечно, выносом тела. Любого тела Путина, Лукашенко и так далее. Это не важно. Кто начнет стрелять, тот обязательно получит по мозгам. Поэтому посмотрим. Не будем желать этого. Безусловно, потому что погибнут люди, если кто-то начнет стрелять. Но я думаю, что если он пугает, он готов применить силу. Лукашенко из тех людей, которые если пугают, они готовы это сделать. Это вот Путин, он может пугать и, и, и не делать, а этот, а этот сделает. Поэтому нужно хвостро держать. Ну. Я бы еще не исключал такой вариант, что это его бравое КГБ может также наравне э, с какими-то активистами протеста этого бунта пытаться выходить на связь с людьми, подобными нам, для того, чтобы потом размахивать этой тряпкой на каждом углу и кричать, что вот смотрите, всякая сволочь из-за рубежа нам тут пытается тут, ну, это, устроить оранжевую революцию. Оранжевую революцию, да, да, да, вполне допускаю. Будет очень ну, интересно. Да? Да, да, это да, я согласен с этой мыслью совершенно, что это возможно провокация, и те, кто пытается добиться от какой-то помощи. Но на самом деле, вот я стратегически считаю, что Лукашенко, он сейчас на своем месте. И по мне, пускай они там что в Беларуси делают, то и делают, потому что все будет решаться в России. Если стабильно в Беларуси, то значит наши люди спокойненько могут прийти к нам, чтобы помочь нам разбираться с нашими врагами, так сказать, общими. Вот я так думаю. Потому что, ну, нет в революционной ситуации. Всякий человек хочет жить. Как всегда, но лучше. Чтобы ничего не менялось, но было хорошо. Это исходная мечта любого человека. И до тех пор, пока в Беларуси будет отопление, пока будут эти самые магазины работать, никто ничего не будет делать. Революционная ситуация, но ну, в России же она была после войны, например. То есть, ну, после Первой мировой войны, потом начался замес. А в России ситуация гораздо сложнее. Расстояние гигантские, все украдено. Как вы вячеслав что они все просрали. Но это, это слово да, оно такое есть. То есть это же воры у нас у власти в России, воры. А к ворам как приходит, так и уходят. Они не вкладывают ни во что, они не закупают ничего серьезного. И они думают, что как им привалило, так привалит и дальше. И до тех пор, пока идет пруха, они просто тратят, разбрасывают, там, гуляют по буфету, что называется. А все-таки народ кушать хочет, а дороги не строятся. Допустим, любая поломка на железной руке может привести к голоду в целом регионе. Но ну, одна единственная магистраль, что идет, вот, транссибирская магистраль вот единственное, что идет через всю страну. И там несколько автомобильных дорог. И вот эти вот реально голодные бунты могут начаться. Потому что со своим, так сказать, умом, как-то как есть там: безумие, отвага, да, там, или глупости отвага. Вот с этого все начнется. Слабоумие отвага о Да, вот, слабоумие и отвага, да. Все <с начнется с этого. Потому что люди, у кого есть мозги, они знают, какова цена вопроса. Вот и все, как это самый, да? Мурмалев, вот слабоумие отвага. Он везде хотел, думал, что он первый, потому что смелый. Вот, вот ткнули ножом в сердце, помер. Мы-то должны осознавать что первому бросаться в бой нет смысла, потому что это сделают без нас. Как в другом месте, все украдено до нас, так и здесь все начнется без нас. Мы еще прием только порядок наводить, на самом деле. А все начнется от того, что не будет еды. Кто-нибудь перепьется, взломает какой-нибудь винный там, я не знаю, склад. Начнется пьянка, начнется замес. И постепенно все это как болезнь, как, как это самое, как домино, короче, пойдет. Скорее всего так будет. Потому что денег в России нет. Нет денег. Они накупили имущество, им надо платить налоги, им надо там, поддерживать свой уровень жизни, а приходная составляющая отсутствует. А страна ведь вся дезинтегрирована, вообще люди сами ничего не могут делать. Вот здесь, допустим, во время октябрьской революции у всех был какой никакой дом, какая-никакая печка, и было очень много всяких отопительных мест, что можно было погреться. А в Сибири, допустим, если отключить отопление на по-русски, это все. Это для многих смерть. Там будут серьезные дела. И в этой, с этой точки зрения вообще белорусский вопрос, что бы там ни говорили, чтобы бы там не обращался к нам, если это наши, то будьте терпеливы, мы победим, и вы победите. А если это не наши, то в Беларуси ничего не решается. Ничего не решается. Смысла нет. Ну, они живут себе и живут. Вот у них есть телевизор, они могут посмотреть по интернету что-то. Не хватает реальной жизни, можно уйти... В YouTube, допустим, они имеют право путешествовать в белорусы. За границу они ездят, все, кто хочет. Могут свой огородик завести, это не запрещено. То есть они вполне могут себя таким-то образом реализовать. И если у человека нет реальных высоких амбиций, то Беларусь это как Советский Союз, ну, примерно может быть 86-87 года. Только что пить можно. Все. Я, когда вот в свое время путешествовал по Европе, так я много видел белорусских, так сказать, граждан, которые зарабатывали. На летний сезон они приезжают в ту же самую Испанию, там продают там билеты, допустим, в какой-нибудь Варите, как это называется, за проценты, короче, вот так С интересно. Ну, люди могут зарабатывать, Вон в Россию ездит на заработки, многие он до сих пор работают в Газпроме, живя в Беларуси. просто на вахту ездит. А когда им не мешают жить, когда отопление есть, крыша над головой есть, дороги есть, общественный транспорт работает, все это не стоит на яйца. Я считаю, что вот этот нынешний замес в Беларуси – это какая-то местная провокация. Но это мое мнение. Это Заня. чисто наблюдение со стороны. Потому что я не знаю, какие подводные течения нет у нас доступа к реальным источникам информации. Вот, я пока все скажу. Люди, которые… Ты, ты рассказываешь про такой образ жизни, да, я общался с беларусами. Ты понимаешь, то, что ты расскажешь, это про картофельные головы. Это либо старшее поколение, либо отморозки. То есть люди молодежь она не хочет, видя, как живет Европа, жить считай, ну, в центре Европы, как феодализм 1480 года. Поэтому молодежь оттуда бежит, молодежь стонет от этого Лукашенко, потому что ну, если бы не был, был бы железный занавес, то вот эта картофельная голова, она может быть так и существовала. Поработал, покакал, поспал. А люди хотят и карьеру делать, и успех какой-то, и еще что-то, да. Ну, жить цивилизацией. А цивилизация туда не придет. Поэтому молодежь, конечно, оттуда либо бежит, либо у нее протестное настроение. как вот будто... И в любом государстве протест, он может реализоваться, да, при условиях. Если там такой режим КГБшный, то даже вот сегодня задержано 120 человек, это уже для меня удивление, потому что все равно люди выходят, кого-то задерживают. 270, кого Это ну, официальные. 270 официальные, официальные данные. 270. А, это я на утреннюю да, открыл, это только вот да. 12 Да, ну то есть, а да, там всего населения, по-моему, 15 миллионов нету. Сколько? Нет, какие там 9. Да? В Беларуси, ну, да. Но это, ну, это вообще, вы понимаете, это по сравнению там. Ну вот, понимаете, вот у них, допустим, замечательные программисты есть, то есть люди, которые любят работать. И, кстати, батька не запрещает уходить людям в виртуал. Люди спокойно могут работать над транснациональной компании через интернет. Они там, то есть у них есть, у них, короче, в Беларуси, как я понимаю, если ты не мешаешь батьке быть батькой, то делай практически все, что хочешь. Что Что хочешь ты делать? Там нет особо работы, ну то есть что ты хочешь там делать? Там нет цивилизации, индустрии, то есть высоких технологий, ну что хочешь делать? Я не знаю, что там делать. А, там только для пенсионеров, а что, вот у, у меня друг коллега был, он не хотел в Беларусь уехать, вот ему хорошо, чтобы там спокойно пенсию с России получать и там жить. Не, есть какие-то плюсы, но я бы там не смог бы жить, потому что... Это не плюсы, это не плюсы. И, и, и, и, и... Иван, я не плюсы. про плюсы я говорю о том, что класть свою голову, реально идти на пулеметы, там, на пушки, а, ну, допустим, то есть да. да. Там, в том смысле, что он не затерроризировал население настолько, чтобы оно сейчас реально пошло э, стрелять. Возможно, да. в этом, да, ты прав. Да, то есть да. люди с... идут на смерть. Да. 86-й год он... поддерживает там советский какой-то там. Да, там. Да, да, да, да. да. И да, все, вот он так, он так завис да. наверное, в капсуле. Как-то так получается по факту, по факту, Ну ладно. Ну, пускай делают это, это их страна, пускай они борются за свои права, как они могут. Но мы же для них иностранцы на самом деле. Я вот, вообще считаю себя, так, так сказать, ну, русским националистом, поэтому Беларусь для меня свободная страна, свободная. И как они будут колбаситься, пускай так и колбасит. Ну, если мы можем им помочь в свое время, ну, мы поможем. А если мы не можем, ну что туда поедем? Что мы там будем делать? Нет, а так... я не, я я не собираюсь насчет ехать, ехать. Куда ты поедешь? Я говорю по поводу Федерацию. помощи, имеется в виду медийные, кроме всего прочего, у нас большое количество сторонников Беларуси И, конечно, масса людей, которые деятельность родовластия поддерживают. Поэтому это очень важно информационно. А, Главное, что мы можем делать, это информационно и помогать. Да? Серьезно. Это вот единственное, что мы можем делать реально, и это будет реально действовать и для них, и для нас. И, кстати, для Казахстана, и для Украины. Если Украина, конечно, не против того, чтобы из России что-то... Да-да. А ты, Иван, тогда расскажи, что там с этими петушариями случилось. Да, потому что... Эта тема интересная, мы ее не трогали. Я как-то тебе оставляю в основном украинские дела, поэтому ты расскажи, будет интересно. Ну, по первому, естественно, это как у нас здесь называется капитулянская, значит, полемика Зеленского, да, она вызвала здесь массу протестов уже и плюс еще политические процессы идут сейчас терненко сажает. Абсолютно как у с вся госмашина занимается посадкой Стерненко. Сформировался очень серьезный протестный такой, ну, электорат, который собран именно с ветеранов, с националистов, с радикалов, национал-патриотов. То есть это бурлящее, стрёмное для любой власти значит, собрание людей, суспельства, ну и для нормальных людей это хорошие люди. Да? И в этот момент каким-то образом... ну как у нас в свое время Зюгановы, Грудинины, сформировался альтернативный протест, который тоже высказывает, что плохой Зеленский, там, это не наш президент, но этот протест возглавили кто? Шарий и Медведчук. И они вывели свою тычку человек, пошли тоже Зеленского хаять к администрации, к домой к нему пришли, и сейчас они уже боевики, они дерутся с национальным корпусом, С-14, они устраивают драки, потом они бегут, пишут заявление в полицию, ходят по судам, у них все там отрепетировано. То есть там есть вторая оппозиция, вот только сейчас недавно, уличная, если она раньше медийный шарики, вон там ко в интернете как бы, то сейчас они уже на улице представлены отбирают улицу уже у традиционных, ну, у тех, кто Майдан делал, поддерживал. И вот сейчас у них идут стычки. Но так как сейчас государство тут смотрит. Тут, тут тоже такой феодализм. То есть убрали генпрокурора. Сейчас рябошапку типа Соросского. Поставили своего там. Ну, многие говорят про пророссийского. Вот, и естественно, например, посадить шарьевских нереально. То есть их везде отмазывают. Ты их тронул, они на тебя 10 кляус и еще рожу набили, ну или подрался, и еще тебя уголовками закидали. То есть тут идет политическая борьба. И, я, и для чего это делается? Для того, чтобы надавить на Зеленского и для того, чтобы он был более послушным. То есть, они, с одной стороны, продолжают обстрелы, а Путин давит со всех сторон. То есть, к Путину можно, вот я считаю как, только одна политика политика наступления. Политика обороны, там поддакивание, приводит к тому, что он переходит один шаг, второй сначала он. А он же продолжает боевые действия на Донбассе. Сейчас он бегает по улице, устраивает митинги, также долбит по Зеленскому. Но он долбит по Зеленскому именно для своих целей. У него есть четкие задачи, которые он ставит перед президентом. А вчера опубликовали расследование о том, что Медведчук имеет огромную часть общего бизнеса с Коломойским. Вот. А Коломойского сейчас в США хочет забрать и посадить. Поэтому... А олигарха, ну и Ахметов хорошо работает с Россией, поэтому очевиден сейчас разворот в сторону России, здесь небезопасно, стрёмно, и вот это дело, когда с Стерненко, его три раза на него нападали, хотели убить, и, в общем, ему сейчас не превышение даже необходимой обороны, он одного, значит, зарезал, нападавшего ему, сейчас все госорганы собрались, и а, судят, ну как Демушкина, судят, но не, не судят. То есть вот, вот уже полгода бегают за ним, то домашний арест, то еще что-то. И в итоге бурлит только настроение, массы поднимаются. Ну, в общем, вот так вот. Пришла как грудинецкий, зюгановский способ захвата оппозиции. Идет здесь вот и все. Они накачивают бабками, привозят автобусы шариевских. Ну что такое шари? Вот представьте, да, идут люди на улице и кричат. Не то, что там слава Украине, либо там... Ну за что-то, да, за, за, там, за ЖКХ, ну за какие лозунки? У них один лозунг, шаринет, шаринет. Вот они род, а что такое шаринет? Это сайт. Вот они сектанты идут, а шаринет. Ну то есть вот это смотреть, а, мудизм, идиотизм. Но проблематика как раз здесь в том, что всем, Вячеслав же, знаете, кто такой Аваков, поэтому полиция будет на стороне всегда шаринет. Поэтому с ними опасаются вступать любые, потому что это все заявники, миллион... Заяв, суды, шум, гамбур. вот Хотя сами могут нападать, драться, и все, все в этом духе. Так что здесь планируемый управляемый хаос. я видел в интернете, как этих шариков достаточно жестко били в метро и во многих других местах. Ну, это он... били, это они били. Вот. Тот видео, где вы, бы с палками, это они были. То есть, где-то их побили, Не, не, Нет, нет, нет, там как, какого-то Шариевского этим... Не, где-то были их... не, ну, раньше это была норма здесь. Здесь Шариев не было никаких. Здесь было только журналисты, ну, это какие-то там, три коллеги. Они ходили по судам, их обливали мочой. Это было пять лет подряд. Сейчас у них уже тысячи, ну, где-то тысячи человек актив. Они приезжают на тетушки на автобусах, они выходят и устраивают драки. И они сейчас нормально сопротивляются и на улицах нормально дерутся. Но это набраны из партии Медведчука, регионалы Януковичевские и э, с, эти, с Восточных, ну, с Донбасса хлопчики подобраны, тетушки, то есть ситуация накаляет, но если деньги есть и попустительство госорганов, то почему нет? Здесь же проблематика в том, что коррупция, я вот сегодня в программе заявил, демократия, возможно только в том государстве, где нет повальной коррупции и нету значит, огромные агентуры иностранные. А если есть коррупция агентура, Медведчук купил три канала, а это основные новостные каналы, да, заплатил деньги на протесты, и зачем воевать на Донбассе, если можно воевать в Киеве? Вот, поэтому здесь идет полномеренный захват. Ну, это нормально. То есть, для путинщины она всегда агрессивно действует, она не успокоится, и у нее они дойдут, пытаются дойти до Киева другим способом. Вот, ну, Я бы хотел подметить, что уринотерапия это им помогла. В каком смысле? Они сами ее начали применять, активно. Да, сейчас сами с мочой бегают. Сейчас и, и, они уже все переняли, что против них поначалу работало. То есть, а почему? Потому что нету противодействия со стороны ну, официальных госорганов. Но смотрите, был случай в Харь... ну, Харьковской сепаратии, ну, во многом. Пророссийская зона. Стояли шари, вот классическая схема. Стоит и раздает шарики. Ну, понятно, люди подойдут, морду набьют рано или поздно. Подошли. Хопа, подошли второй раз. Шари, взяли, вызвали местного мента ихнего друга, агента. Он встал вместе с ними как шарик. И как только случилось нападение, всех людей забрали, сейчас они по судам ходят. Нельзя напасть даже вот на этого шарика. Настолько вот такая крышевалка идет. Продавливают. Но самое мне напомнило, это именно грудининские, эти, грудининские протесты, эти коммунистические параллельки. Мы проводим ночь, демократы проводят на Сахарова, эти через недельку то же самое, пенсионные на Сахарова. Здесь пошли, значит, Зеленскому ультиматум ставят, через недельку Шарий собрался, орет Шарий, нет, то же самое. Ну, то есть Все по сценарию российской оппозиция идет. Как в России закрутили, так и здесь. Схематика. А, еще сегодня у меня передача большая была по связи с разведкой. Так Шарий работает с Петрунькой, вот этот, который обливал а, Мачо, Зеленки Навального, да, и, и там всех нас сажали в России. Так они напрямую работают с руководителем партии Шари. Она оно сидит в Москве, у нее баба партии Шари. Приезжает в нот к Федорову, снимает там ролики, потом отправляется обратно в Украину. и ходит. То есть у нас здесь нот ходит. Вот вчера позавчера ходил нот. Абсолютно. То есть люди в Москву ездят, инструкции, деньги получают. Так что дальше продвигается. А что, в, в Украине воздушки не продаются немецкие? Или там какие-нибудь Норика, Диана, там... Я помню, в России очень хорошие были воздушки, продавались. Ну, это, ну, у населения оружия полно, причем А что? Разве можно что-то... Ну... Я просто, ты вот сказал, там мента поставили рядом с этим, и он там что-то их охраняет, я так подумал, так нет, что... эти митинги охраняют как гей-парады, поэтому там полиция сразу задерживает, нельзя напасть. Вот как в России гей-парады разгоняли в свое время, Вот приходили националисты, их забирали э, полиция, менты тогда были. Здесь то же самое, не получится разогнать шаре никак, то есть ты там, как и в России, там сотни-сотни... Пазиков нагнаны, полиция все охраняет, они, ты его тронул, он пишет заяву, все с двух сторон, адвокатура, МВД, типа там все прикрывает, ну, полным ходом идет. Не знаю, я помню случай такой в Саратове очень давно был, когда на проспекте Кирова дрались большие массы народа, в основном это этнические группировки был, каждый вечер. Вот в один вечер, я помню, пришел в гости к Лобову и захватил с собой воздушку немецкую, знаешь, потом больше не дрались. Честно, я тебе скажу, я так там провел минут сорок в настроении. Ну, Вячеслав, в не в моих таком, компетенциях да. в эфире раздавать такие советы. Да, Нет, я не раздаю советы. Я просто я, рассказываю кажется, историю, фронта, историю своей условным, жизни. Знаешь, таких историй очень много. Я сам проходил это. У нас еще было на Таганке 300 на 300 драки и с костетами и людей просто там... В свое время молодежь кидала просто на рельсы после драки. Ну просто вот по приколу, понимаете. Я проходил это в начале 2000-х, я в 90-х не жил, а маленький еще был. В начале ну было такое, здесь были драки, ну смотрите, возьмем там, были драки с полицией здесь, да. Дерется национальный корпус с Аваковскими, хотя сами является Азов, он же с этими... Сам полиция получается. Но никого не трогают, не сажают после этого. То есть, что-то разрешено, а что-то вот запрещено, то и никто и не дерется особо. Ну, боятся. Боятся именно уголовного преследования, потому что полиция за шаре в трешку раздерет. Да, ну и давайте, наверное, поговорим о тех событиях, которые нам ближе, которые произошли в России на этой неделе. То есть мы сейчас видим, что по центральному телевидению, ну якобы в связи с посадкой, значит, корного Толкачева и Кепти рассказывает о том, что мы якобы хотели там минировать метро, у нас изъяли пулеметы, и прочую-прочую хрень, то есть такой маразм совершенно э, непонятный, да, и люди мне, мне пишут и спрашивают, а зачем же они э, рассказывают про пулеметы, про минирование метро, это вранье, ну, во-первых, все, что они рассказывают, вранье, начнем с этого, а во-вторых, э, в общем-то, у них есть цель, Обратите внимание, когда убили э, вот этого Зелимхана Хангашвили, что первый Путин сказал, помните? Он сказал о том, что он имеет, он причастен к взрывам в метро и так далее. И когда огромное количество людей убивали, в том числе и на Кавказе, и не только, да, то рассказывали, что это те люди, которые там к экспрессу имеют, к этому калининградскому как он там отношение к взрыву его еще к чему-то и прочее прочее прочее и вроде таких абсолютно не жалко поэтому сами анализируйте зачем они сказали про метро и про пулеметы да? скорее всего у них есть далеко идущие цели планы и так далее то есть я Абсолютно уверен, что они увидели увеличивающуюся активность в интернете, и не только в интернете, и на местах. Самое главное, это их гораздо больше интернета пугает, нашу активность. И теперь они, в общем-то, на грани или уже приняли какое-то решение, или на грани принятия каких-то э, таких новичково-полоневских решений. Посмотрим, как у них это получится. Я думаю, что нам есть, что им, так сказать, противопоставить. Но в любом случае они к этому готовятся. Это совершенно очевидно. В любом случае толкачев, порной и кепте получили какие-то запредельные сроки за... Попытку поджечь э, сено, да, за попытку поджога сена. И это вызывает жуткое недоумение, если только не говорить какими-то вот такими фразами, как говорят эти следователи. А знаете, они еще что планировали? Они там олимпийское, альпинистское снаряжение закупили, чтобы залезть на провода. Я помню, как-то было дело, был еще юношей, спускался с Кумысной Поляниной э, на трамвай э, в районе Поливановки, а там Лев проходит, и видел, как местные слабоумные э, закидывали э, тросик с грузилами, так вот раска, рас, э, раскручивали и закидывали на провода. И происходило, ну, восковольтки происходило короткое замыкание, провод мгновенно перегорал после этого и падал, и вот так бился, как змея, они очень смеялись, очень тащились и так далее. Поэтому вот к вопросу об альпинистском снаряжении и прочее. То есть это полный маразм, они нас даже не уважают, эти придумки, чтобы придумывать нам какие-то вообще как слабоумны, да? какие-то какие задания. Поэтому э странно это все, очень странно. Э если они таким образом собираются с нами воевать, ну, ради бога. Но я думаю, что за этим последуют какие-то э другие шаги. Но нам не стоит обороняться, нам нужно действовать и нужно двигаться. Поэтому я прошу всех волонтеров, всех партизан Мальцева, сейчас самый такой активный момент поэтому там вот на авторском канале вячеслава мальцева на наших сайтах есть материал который стоит распечатывать на принтерах народный принтер запускать стоит клеить листовки стоит делать надписи и так далее то есть стоит вести активную пропаганду и агитацию как в интернете так и в в, в жизни. Да? Сегодня я прочитал очень много интересных таких сообщений. Наши сторонники пишут, как они там агитируют людей в магазинах, что говорят о кассах и так далее. Пишут на деньгах, и нужно продолжать писать на деньгах. Там Путина на и так далее. Там Ассоциация партизан Мальцева. Все, что хотите. То есть все, что в голову взбредет. Все, что вам интересно. То есть, мы должны донести до каждого живущего в России, что Путин педорастный гнида и что пора его свергать и не просто свергать, а устанавливать народовластие в России. Почему? Потому что, ну если на смену одного козла придет другой козел, то ну что мы э -э -э, потеряем просто время и все. А наша задача не потерять страну. Ну тут у нас два вопроса. Это какие выводы делать с этой телепередачи да, по НТВ, и второй, что такое народовластие. Вот что касается вот этого телематериала, там действительно две, то есть с две стороны одной медали, как это всегда бывает. С одной стороны, они сказали, что типа у мальцевских были пулеметы и, и автоматы, и всякие гранаты там и так далее. Это как бы они дают себе как бланш на то, что всяких назовите Мальцева Мальцевским может быть расстрелян на месте, потому что им всегда можно подложить пару патронов и сказать, вот он один из них, с одной стороны. А другая сторона медали заключается в том, что если люди будут искать действительно жесткое решение вопроса, настоящего решения вопроса, то никакой другой силы, кроме Мальцевских, они сейчас не найдут. Потому что наемники, которые бегают на Донбассе там, или где в Сирии, они всего лишь наемники. Они будут делать только в пределах того, что они получили приказ сделать. В основном там, я не знаю, отжимаешься или бандитствовать, или бандитствовать, да. Те, кто воевал а, на Монбассе, а... они все воевали за деньги, притом за хорошие изначально, потом пока уже копейки а -а -а. Это разные там, люди, профессия, такая. им было войну найти. Так что тут на них как нужно интересно на того, кто хочет денег. Он всегда будет хотеть денег ему не платить регулярно, то он просто будет отбирать. На мародерство просто переключится, вот и все. Вот от наемничества. А что такое народовластие? Все-таки это действительно очень важный вопрос, чтобы люди хотя бы имели какое-то представление о том, что это такое. Есть у вас, Вячеслав, настроение немножко пообсуждать это? Или как-нибудь в другой раз? Да можно и сейчас пообсуждать, как хотите. Денис, какие у тебя соображения, если ты, конечно, готов, чтобы это спонтанно получилось, так сказать. мы не готовились к обсуждению некоторых теоретических вопросов, но хотелось бы, чтобы наши люди знали, к чему они идут, потому что мы говорим «мальцев, мальцев, мальцев, мальцев», и тут же «народовластие, народовластие», ведь «мальцев» же это не народовластие, и не народовластие, ну, И мы и должны разгромить. эти две так сказать, составляющие, потому что ну, все вещи имеют две стороны, как Дулики Янус, да? И у монеты есть «Орел и решка», и есть «Вход и выход». Вот и мы должны разобраться. Что такое Вячеслав Вячеславович, мы все знаем, да? что это человек с конца 80-х годов, вы уже боретесь против этого режима, за свободу, а с 94-го уже официально вы имеете. Я когда говорю, что с 94 года, я имел в виду официальное участие в государственных органах, избирательной власти, а непосредственно борьба за свободу, так сказать, и справедливость началась еще в 83-е годы. То есть эту, так сказать, сторону мы знаем в общем и целом, насколько это возможно. А вот то, к чему мы идем, то есть народовластие, я думаю, что хотя бы в общем все так было бы неплохо описывать, чтобы наши, э, наши люди понимали, за что они будут бороться. Кто-то открыто, кто-то скрыто, и что мы можем получить в конечном итоге. Денис, у тебя есть какие-то? Давайте просто давайте обменяемся простейшими да, концептуальными мыслами. Да, да я просто тут вспомнил вчерашний этот ролик и сначала хотел об этом сказать пару слов да да Меня да говори, позабавил, позабавил тем что как было смонтировано это видео там какие-то тетки что-то говорят какие-то слова произносят и идет видеоряд его на все протяжении там четырех с половиной минут этого ролика слова и видеоряд не соответствуют вообще друг другу. То есть, если они там говорили о каких-то боеприпасах, то показывали до, до, начищенный до блеска пистолет здоровенной такой сумки один так одиноко лежащий. Это ржов, подкинули. В материалах дела он теперь не участвует, этот пистолет, потому что там очевидно, что это был подброс. Там даже на видео видно, как он кладет этот полицейский кладет, ну или там ФСБшник кладет в эту сумку. Извиняюсь, я перебил. И это пистолет а, газовый. Это газовый, сломанный какой-то пистолет. Вот в чем дело. То есть это вообще не наказуемо. Потом да? пока, добавляют, что там якобы кто-то планировал что-то подрывать э, и показывают какую-то корабульку с тумблерами. При этом э, не, вообще неизвестно, что это за корабулька, кто ее показывал. Там откуда похож? она взялась? Она в материалы дела нигде не проходит, от коробка. Да. То есть, и, и вот так, если там каждый фрагмент посмотреть, то ни один фрагмент не соответствует ничего что они заявляют. И то же самое мы видели. То есть, это можно было бы проследить еще и начиная с того момента, когда мы имели возможность почитать материалы уголовного дела в отношении пацанов. И там было все то же самое. То есть, материалы уголовного дела объявляет одно, и тут же... А, и тут же, как в доказательство э, своих э, этих аргументов, не, привозит, не приводит ни, ни одного факта, либо какого-то события, либо, либо э, реально существующие вещи, которые бы могла доказать всю эту линию обвинения. То есть, и, и если это путинские делали этот, э, этот видеорепортаж, то он точно соответствует... Э, тому уголовному делу, по которому они его сляпали. Потому что как там их любимый фюрер заявил там, что там наковыряли из нас и поразмазали по бумажкам. Ну да. Вот, а, а что касается народовластия, ну так я здесь могу сказать, э, такое наблюдение высказать, которое у меня сложилось, проживая там в немецковорящей стране. То есть диктатура законов, хотя бы в какой-то ее части, дала возможность этим людям например, добросовестно выполнять свою работу, относиться по-хозяйски, относиться не только к своему земельному участку, но и вообще к, любому, к любой части города или населенного пункта Вообще, где бы это ни было. То есть я видел очень много раз, как люди, проходя мимо, э, вообще в каком-то заброшенном месте, ну не то что заброшенном, то есть в месте, где не так часто люди появляются, увидев какой-то мусор, валяющийся на земле, не, не ленится, подходит, забирает его с собой, уносит. То есть, э, и, а это лишь такой маленький фрагмент. То есть и народовластие, поэтому я рассматриваю в первую очередь как такую диктатуру законов, которые людей приучат не только э, к тому, что нужно, э, нужно себя контролировать, но и нужно контролировать весь процесс руководства в стране. Потому что этот, этот процесс управления страной и станет всей, в общем-то, жизнью человека. Чем да, начать ну, дел... его жизни. Да, я совершенно согласен с Денисом здесь. То есть всякое общество либо живет по какому-то закону, либо оно находится в состоянии борьбы друг с дружкой для того, чтобы какой-то закон установить. И вот то, что мы видим, допустим, сейчас у нас частично закон и частично беззаконие. Если какой-то вдруг закон есть, то по факту он в пользу Путина и его бандитской шайки для того, чтобы мы могли не воевать с друг другом, потому что у нас нет человеческого материала, чтобы жить без законов и мирно. Это анархия, это уже Царство Божие на земле, когда люди друг к друг другу относятся с уважением, там, с любовью братской, и пытаются друг другу быть полезными и хорошими товарищами. В нашей жизни люди очень зачастую злые, вороватые, малообразованные, и в основном их можно держать в страхом, и поэтому единственное, Решение этого вопроса – это законы в пользу народа. То есть в пользу народа целиком в стратегической перспективе и каждого отдельного человека внутри России. В этом, собственно, и заключается форма национализма для нации, для тех, кто живет. Но это не обязательно, что есть, любой якут, который себя позиционирует как русский, пожалуйста, если он не говорит, что я якут, я якут, я не русский, ну, пожалуйста, будь якутом. То есть он скажет, как в том фильме, помните, «Эфиоп, я не эфиоп, я русский». Да, он русский, если он говорит на русском языке, если он понимает наши традиции и так далее. То есть вот закон для народа, в пользу народу, поддерживаемый народом, силами народа и не меняемый без участия всего народа. Вот я считаю, это самая такая общая форма народовластия. Вячеслав, вы юристы, знаете, гораздо больше? То, да, знаете, ну, нет, не больше. Насчет народовластия, как вот мне сегодня Денис сказал, там кто-то сказал, что все уже известно по поводу народовластия. Меня это рассмешило, потому что сказал человек по профессии историк, да, и он считает, что если историки все знают по поводу народовластия, это очень смешно. Народовластие на сегодняшний день, да, вот прямой народовластия, но практически нигде не осуществлялось. Его элементы есть в некоторых странах сейчас, в Исландии, в Швейцарии, даже в Эстонии есть элементы народовластия, но целиком не осуществлялось нигде. Даже в Греции не осуществлялось, даже тогда, когда выборы проводились при помощи э, жребия, да, э, вот настоящего народовластия не осуществлялось, хотя бы потому, что были рабы. Да, то есть были люди, которые были готовы и могли голосовать, но еще были рабы, которые не то что голосовать, они были вещи. Поэтому народовласть – это э, не просто система управления страной, да? Это еще и некие механизмы. То есть они реальные в условиях, когда есть информационный мир. То есть до того момента, как появился информационный мир, это было нереально. То есть можно было иметь какие-то элементы народовластия, целиком построить народовластие было нереально. Сейчас можно совершенно спокойно построить народовластие, исходя из того, что есть некие компьютерные программы, в том числе и управляющие программы, и есть определенные системы компьютерные. Ну, то есть мы видим в самую, так сказать, завершающую стадию, демократическую, либеральную, когда есть э, законодательная, исполнительная и судебная власть, то есть есть разделение властей, принцип очень важный, принцип э, сменяемости власти тоже очень важный и так далее. И все эти принципы, они, в общем-то, красивые, но они э, не жизнеспособны. Как это не парадоксально. То есть они могут существовать, пока есть определенная воля у некой верхушки, у тех, кто стоит у власти. Да? И есть воля у народа, чтобы защищать свои права. И постоянно вот это столкновение, то есть наверху оказывается масса приличных людей, которые всем остальным неприличным не дают узурпировать власть. И внизу оказывается огромное количество активных, которые отбиваются. Ну, вы же понимаете, в России э, такое ну, не случилось. да, То есть пришли э, к власти э, после коммунистов некие так условно демократы, и фактически узурпировали власть, сделали еще хуже, чем при коммунистах. Чтобы этого не произошло, нужно что делать? Да, прежде всего нужно э, пользоваться вот именно принципами разделения властей. Самый главный принцип да, разделения властей – нужны депутаты? Нет, не нужны. Зачем они нужны? Народ может голосовать. Поэтому давайте так их разделим, просто пошлем их нахер. Они не нужны. Мы готовы голосовать сами. Исполнительная власть нужна, конечно, нужна, но, опять же, возникает ситуация, насколько это исполнительная власть. Если мы говорим о сменяемости власти, один срок очень приятно, да, один срок отбомбил и все, получил там какие-то награды, пенсии, медали и пошел нафиг. Судебная власть. Опять же, мы видим некие несостыковки, потому что люди как-то странно судят людей. И сейчас современный мир говорит о том, что, наверное, все-таки, э, да, может быть, вторая инстанция, может быть, э, касация, апелляция может состоять из людей. Но зачем первая инстанция состоять из людей? Какой смысл первой инстанции состоять из людей, когда те алгоритмы, которые, э, так сказать, рисуют нам закон, их очень немного, этих алгоритмов. А эти алгоритмы компьютер обсчитает, даже современный, вот этот, который стоит передо мной, гораздо лучше обсчитает, чем те, те судьи, которых я знаю. Потому что они дебилы, эти судьи. Понимаете? Дебилы. Блин. И я, я серьезно говорю. То есть я вот в свою жизнь знаю одного судью, абсолютного дебила, блин, Понимаете? Ну и даже ни одного. Поэтому и все нормально работает, осуществляет правосудие. Так зачем нам такое правосудие, которое осуществляют дебилы, осуществляют люди, на которых очень хорошо можно влиять, корыстные люди и так далее. То есть есть семь смертных грехов, и человек подвержен в той или иной степени всем семье, этим смертным грехам. Я сразу вспоминаю одного оппозиционера, подчеркиваю, это оппозиционер, который был всю жизнь в оппозиции. Его выгнали, он был судьей. Знаете, почему его выгнали еще в советский период? Это уникальная ситуация, вообще просто рок-н-ролл. Он был судьей Ленинского суда, развел одну женщину с ее мужем, отцу, все имущество присудил ей, и, в общем, все ништяки в ее пользу. Мужа послал нахер, а потом муж очень удивился, когда он женился на этой женщине. Оказалось, что это была такая домашняя заготовка еще в советский период. Представляете, муж этот начал писать всякие телеги, его этого товарища выгнали из суда. Очень это смешно. Но на самом деле в той или иной степени это происходит всегда. Почему? Потому что масса моментов, по которым судья достаточно субъективно подходит, исходя из своего жизненного опыта, исходя из каких-то обид, может быть, детских и так далее. Поэтому лучше, конечно, если мы будем двигаться в будущее, а не в прошлое. Да? Если мы как минимум, Сократим вот э, человеческую составляющую в принятии законов, и я имею в виду э, ну, депутатскую, такую именно э, субъективную составляющую. Потому что когда это весь народ, это уже объективно, да? когда весь народ может проголосовать по каким-то вопросам. Поэтому мы предлагаем очень четкий механизм. Я сейчас не буду останавливаться на этом механизме по понятным причинам, потому что мне все рассказывают, что все это знают. А насколько я знаю, как юрист, никто этого не знает и никто этого не написал, кроме Мальцева. А поэтому зачем я буду это вкидывать сейчас, чтобы потом рассказать, да это Баян, все это знают. Я хочу, чтобы это было наше ноу-хау, и хочу, чтобы это работало на нас конкретно. Почему? Ну, по понятным причинам, потому что, как это ни парадоксально, чтобы установить прямую... Демократию нам придется вначале установить прямую диктатуру. Потому что, как вы себе представляете, установить прямую демократию. Кто же с этим согласится? Вот сейчас мы придем и скажем определенному количеству так называемых оппозиционеров. Они сейчас оппозиционеры, а тогда они будут представители власти. А давайте разгоним депутатов. Они скажут, да вы что, охерели что ли? А мы э, наши дети, наши любовницы, наши любовники. Они откуда будут питаться-то? Откуда они будут что-то получать? Потому что масса людей, которые хотят э, скинуть Путина не для того, чтобы установить народовластие или как-то помочь народу, а для того, чтобы самим воссесть. И, может быть, они говорят, да мы будем лучше. Мы же не столько будем воровать там или еще что-то. А нам это неинтересно. Вы понимаете, вот лично мне, моим товарищам, абсолютно интересно, что кто-то там не будет столько воровать. Или он как-то там хорошо будет руководить. Нам интересно изменить этот мир, сделать его более светлым, более прогрессивным. И это не утопия, если кто-то думает, что вот народовластие да, невозможно в новой общественно-экономической формации утвердить, то он сильно заблуждается, потому что совершенно очевидно, что дороги только две. То есть это кибертирания и кибернародовласть. Совершенно очевидно, что будут развиваться машины, что будут развиваться компьютерные программы, что все это будет развиваться с точки зрения управления, потому что кибернетика и переводится как управление. Что же проще там? -то? то есть мы придумали машины, компьютеры, я имею в виду человечество, для того, чтобы управлять. И что же управление миром, управление социальным обществом, управление государством будет каким-то иным, что ли? То есть развиваться будут машины, а управлять будут Путины, что ли? Нет, такого не будет. Будут управлять машины, только они будут управлять, в... вектор будет задавать им либо народ, да, и это будет народовластие. Либо Путин, и такие, как Путин, и это будет кибертирания. То есть, главное будет, какая цель? Машине-то пофигу, у машины нет эмоций. Да? У машины нет понимания, что порядочно, что непорядочно и так далее. То есть, для машины ставится задача, эта задача решается. Поэтому наша задача поставить, то есть, захватить власть, Установить диктатуру и создать систему, подчеркиваю, систему, при которой народовластие будет незыблемым, реформы будут уже неотменяемы, понимаете? То есть вот это наша задача сделать. Если мы это сделаем, ну да, мы сделаем шаг даже не в 21 а в 22 век. И сейчас у России есть такая возможность сделать шаг в 21 век. То есть те э, чиновники, которые будут работать и которые будут избираться на один срок, они будут работать под надзором. Уже говорили, надзор не, не, осуществ... не может нормально осуществлять прокуратуру. Надзор нужно, должен осуществлять народ. И для этого есть все. Есть видеокамера вот у меня на столе, и меня она показывает. И я. Вот он, я в прямом эфире. И есть интернет, чтобы транслировать. Есть микрофоны и так далее. Все, что делает чиновник, он должен делать открыто. Мы его избираем на один срок с условием, что он нам не врет, потому что будет закон о правде. С условием, что есть презумпция недобросовестности чиновника. И если вдруг возникают у нас какие-то сомнения, он должен нам доказать, что он не верблюд, что он сделал все правильно. А мы наблюдаем огромное количество масс, масс людей, которые там свободны, отдыхают, кто-то не работает. И, в общем-то, я думаю, таких будет все больше и больше, кто не работает. И одна из функций творческих, функции человека в будущем, это будет управление своим государством. То есть вот он сидит какой-то, он нет никто, у него не ни должностей, но он очень сильно влияет. Почему? Потому что он вмешивается, и ему нравится вмешиваться. Он смотрит какие-то документы, пишет, а что вы там такую херню в черновике написали, вот как надо, там и так далее. То есть происходит взаимодействие. И я думаю, что ну пока это будут детские болезни, будем мы шишки набивать, а потом, когда человек уже попривыкнет к этому, и когда человек начнет себя развивать, то это будет гораздо лучше, то есть э, будет более эффективна такая работа. Кроме всего прочего, э, вот э, те чиновники, которые нас не устраивают, они должны покинуть свои места до того, как их полномочия закончились. Поэтому предусмотрена система банов если люди понимают, что это какой-то левый там чиновник ничего не соображает или там, ну мы с ним просчитались. Не надо переживать, что он там через 4 или 5 лет уйдет. Зачем? Он уйдет сейчас. Мы просто накидаем ему страйков, этому чиновнику, и все, он спокойненько соберется и свалит. То есть все, машина, машина просто закроет, так сказать, его полномочия. Да? То есть он авторизацию прошел, вот он чиновник, да, мы все знаем, вдруг раз, там ему страйков накидали, машину его выкинуло, ты никто, все, иди домой гулять. И это нормально. То есть это, конечно, людей сейчас пугает, потому что огромное количество полномочий мы отдаем в руки непонятно кому. Но мы должны разработать систему, в том числе, чтобы это была и система, может быть, блокчейн, может быть, и более продвинутая. Это пока сейчас систему блокчейн, который фиксирует все, да? а может быть более продвинутую какую-то систему придумают и так далее, чтобы нас не могли наколоть. И все должно быть абсолютно открыто, в том числе и голосование, чтобы через тысячу лет мы могли посмотреть, кто и как голосовал, и какие, так скажем, результаты да, и всего этого голосования, чтобы не было никаких подтасовок. Поэтому... Масса еще у нас в рукаве всяких, грубо говоря, прибамбасов. И самое главное, что это стройная система, которую мы выстрадали с того момента, как путинская власть падает, с тех декретов, которые необходимо приводить в действие сразу же. То есть с тем, чтобы долги отменить, да, то есть простить долги с тем, чтобы провести иллюстрации, конфискации и так далее, и так далее. И то есть с тем, чтобы Россия смогла встать уже на путь развития, потому что прямого народовластия мы не можем вам обещать сразу, мгновенно, но в течение короткого срока. Четырех-пяти лет можем обещать, и я думаю, что максимальный срок, на который мы можем рассчитывать, это пять лет, и через пять лет мы должны уйти все до единого, те, кто придет во власть должны сделать свою работу и все до единого покинуть, для того, чтобы пришли новые, абсолютно чистые люди, которые не были запятнаны ни в репрессиях каких-то, ни в диктатуре не принимали участия и так далее, чтобы это были свежие люди, и чтобы народ мог, невзирая на лица, и на какие-то прежние там революционные заслуги совершенно спокойно с ними разобраться, если кто-то что-то делает не так, чтобы никому ничего не прощать. Вот пришел, вот он, менеджер, обычный человек, там премьер-министром работает, ну, как, как эту должность обозвать, я не знаю, обзовем там, не вопрос, да, премьер-министр, Работает, Что-то он начал косячь выгнали, не начал, мы ему аплодируем, срок он свой отбыл, правду нам все время говорил, ни разу не врал, да, с иностранными всякими руководителями общался открыто, мы все это видели, телефонные разговоры слышали, поддерживаем, все, срок отбыл, помахал нам всем ручкой, потому что больше он не может находиться в власти. Ушел на заслуженный отдых, может заниматься бизнесом, чем угодно, и к нему нет никаких претензий. В конце мы можем даже принять решение отголосовать и провести референдум, который скажет, да, это был там отличный человек, вот мы его заносим на доску почета или конца жизни в жопу целуем, а или это был... Ну, что-то он там накосячил, так что, ну, вот, там пенсию мы ему оставляем, а может, и не оставляем. Может, просто идет нахер. Поэтому. А да, если что-то еще и вскроется, не дай бог, то значит вообще и цик с гвоздями по жизни. То есть все должны понимать, э, вот что иного пути нет. И когда вам демократы будут рассказывать о том, что вас там тащут в 1984 год Орелский, и что там старший брат и так далее, и прочее, прочее, вот как раз здесь нет никакого старшего брата. Старший брат есть в противном случае, если мы не пойдем в это русло, а пойдем в другое, где будут сраные депутаты, где будут, блять судьи там в париках, сидеть там в мантиях и прочее, прочее, вот там будет такой старший брат, что вы охренеете, вы должны понять, что либо мы полностью контролируем государство и надзираем за ним, либо оно полностью нас контролирует и надзирает за нами. Третьего вообще не дано, понимаете? Поэтому либо кибернародовластие, либо, либо, либо кибертирании. Я предпочитаю кибернародовластие и зову вас с собой. Ну, да, я ты... бы хотел добавить пару Да, ну, да. Говори, говори. Э -э я тоже множество раз слышал от наших оппонентов так э такие идеи о том, что достаточно будет какую-то реставрацию произвести и э э представительской демократии, да, и это поможет избежать э тех самых рассказов про кибертеррории. Но для этих людей мне бы хотелось напомнить. Э о том, что вот одним из оплотов, так скажем, демократии, представительской демократии, да, мы видим в лице США. И что мы видим сегодня? Там существуют колоссальные монополии в виде, допустим, компании Google. Это колоссальная монополия. Те, кто с информационными системами, системами работает, он об этом знает. И то есть, что мы видим? Началось все с маленького такого огонька, то есть э, какие-то люди решили защитить свои права. Э, другие чиновники, э, называющие себя э, демократами, решили это использовать как свой политический актив и стали активно это раздувать и помогать. И в итоге это дошло до чего? Что компания Google, допустим, в некоторых случаях, поддерживает, пускай оправданное или неоправданное, где-то наезд на людей. и Это людей очень пугает, многие теряют работу из-за того, что они не поддержали этих протестующих. А разве человек обязан поддерживать протестующих? Каждый в стране имеет право на свое личное мнение. Почему, если от него требуют ответа, и он отвечает не так, как нравится какой-то там группе протестующих, то его нужно обязательно сразу лишить возможности э, зарабатывать себе на жизнь. Это же как минимум несправедливо, и как-то это немного не коррелируется с демократией, если, если там таковая существует. То есть вот мы видим, что такие вот колоссальные монополии в информационном мире, вот они первые такие плоды кибертирании. То есть сегодня тебя заставляют там, голосовать, так как ты не того не желаешь. Завтра тебе еще что-то навяжут, послезавтра еще что-то, и ты так сам не, не заметишь, как уже оказался в этой упряжке, и все, и тебя там уже погоняют, как косла. Все поешь, потащил тележку. Это самое настоящее это, вот, это как раз вот путь тому к той антиутопии, которую Орл и описывал. Да. Потому что все современные средства технические, да, они же, я говорю, у них, в них в самих этих средствах нет никаких идей, у них нет никаких эмоций, они не могут быть там честными, порядочными, в том числе они не могут быть там наоборот, да, антиподом этому. То есть это же от людей зависит. Это не ружье стрелять, а человек из ружья стрелять. Так и здесь. И для того, чтобы э, развивалось будущее, а прогресс обязательно будет, будут развиваться все те системы, которые уже сейчас достаточно развиты, а будут еще сильнее развиваться. И вот в какую сторону это пойдет, это от, зависит от нас. И ни в коем случае нельзя упустить момент. Очень страшно было бы упустить момент, потому что вернуться будет очень сложно. Представьте себе, сейчас уже там вот Путинцы вешают видеокамеры, которые контролировать могут людей. Завтра они мысли начнут эти камеры считывать и так далее. И уже ни, ни одного шага в сторону нельзя будет сделать. Не то, что там как-то проголосовать иначе, да, там вообще даже подумать о том, что ты как-то не очень сильно любишь Путина или какого-то там следом за ним идущего, это будет уже смертный приговор. Поэтому нам нельзя до этого доводить безусловно, в систему будут развиваться, и, безусловно, они должны быть на стороне народа, а не на стороне негодяев и ушлепков, которые будут продолжать грабить. А вы же понимаете, самое страшное, что в дальнейшем такое количество людей не нужно. Понимаете? И поэтому, если будет кибер Тирании, то она будет работать на уничтожение людей, чтобы большое количество людей похерить. Зачем диктатору люди? Ну, какое-то окружение, какая-то челядь, э, пожалуйста. А остальное пусть делают машины. Зачем там народ, который надо кормить, с которым надо что-то там, решать какие-то вопросы, даже просто его чморить. На это надо тратить какое-то время, силы, машинное время. Зачем ему это надо? Поэтому все дальнейшие программы будут э, и алгоритмы рассчитываться на то, что людей должно быть как можно меньше и как можно лучше их зачищать. Поэтому никто не будет э, миндальничать, никто не будет особенно сильно переживать, если человек, который там как-то не так думает вдруг раз и, и помер, да, и у нее там отключили какой-то чип, как сейчас вот прикалывается, а, собственно, в будущем так и будет, да, подали сигнал, брык, эти выключились, если они там что-то не хотят как-то э, правильно себя вести, там, Q 10 раз делать там какому-то очередному пуда да, господину ПЖ. Поэтому сейчас, вот сейчас как раз, этот вопрос стоит в полный рост. Люди просто это не ощутили, это запаздывание, эта инерция, а она может привести в очень плохую точку, точку, из которой очень сложно будет выбраться. Возможно, это будет точка невозврата. Да, я абсолютно четко считаю, что это может быть точкой невозврата. Поэтому я всех прошу серьезней с этим, к этому отнестись. Есть такое направление фантастики, киберпанк, когда, может, читали, нет, слышали, современное да. направление, еще в 83 году, там написал Брюс Батки, когда не, растет не, технологии, да. ребятки, но мир захватывает монополии, мир погружается просто в безкультуре ну, без и в гибертирания, но которая связана с монополиями и там просто какой-то первобытный хаос творится, хотя все управляется монополиями. Я думаю, что это один из векторов, который может, к сожалению, постигнуть человечество, не зря это фантазирует. То есть вот это тоже большая, может быть, не будет глобального гипертирании, но может может все это вылиться, в... если глобальный, вот действительно, он сказал про Google, но и сейчас уже монополии значит идут э, в сфере ютуба это уже тирания да мы не можем никуда убежать никуда другую площадку google также а, там Соединенные Штаты диктуют свою моду в итоге это может действительно вырасти гиперпанк вот и будем жить в антиутопии ну, ну и я хочу я кстати добавить еще одно еще ага, по поводу да, да. взгляда юриста мы много обсуждаем ну но... Никак, ну, о законе, какой должен быть народовластие, там, как его построить. Понятно, что до начала надо выйти из помойки, чтобы что-то начать строить. Да? Вот. А, но самое главное, это равенство перед законом. Об этом мы не говорим. Не, не работают законы, потому что нет равенства перед законом. А, значит, один украл миллиарды, чиновники отмаз... друг другу отмазывают. То есть, из-за этого не работают эти законы, которые, по сути это они... По большей степени нормальные, они могут функционировать, общество сейчас может функционировать, просто должно законы должны исполняться, и должно быть равенство перед законом. Тогда, даже сейчас, можно как-то из говна вы, э, вылезти. И по поводу э, на улицу убирают, я жил и в современных кварталах, и вот наших постсоветских, и в постсоветских не убирают, конечно, дерьмо на улице после собак. А в современных, да, действительно, они ходят все, вот я удивился... С, этим, с пакетиками, там урна такие стоят. Ну, не путь, конечно, это к народовласти, но маленький шажочек уже осознание общества, народовласти. Значит, народ должен, люди быть, голова должна быть. А если люди на состоянии животного, как их воспитывает тираническое государство, которое не могут говно за собой брать, то, то, то и, тут надо первый шаг делать, то есть как бы к цивилизации. Вот, вот. Да, ну, ты знаешь, я тебе как криминолог скажу, равенство перед законами – это утопия. Так что между нами, да, ты как юрист меня правильно поймешь, потому что кто исполняет законы, люди, кто контролирует исполнение законов, люди, кто надзирает за законами, люди, кто отправляет судопроизводство, опять же люди. Люди не могут быть объективными, они всегда будут оставаться субъективными в той или иной степени, кто-то в большей, кто-то в меньшей. Поэтому, безусловно, равенство перед законами принесет кибернародовластия, принесут определенные системы кибернетические, но, опять же, и неравенство перед законами принесут кибернетические системы, если это будет кибертирания. То есть, будут определенные люди, которые могут и не могут. Просто, понимаете, то есть, вот уровень доступа, грубо говоря, путинцы очень любят там всякие доступы, да, вот уровень доступа. Вот человек, ты можешь сюда зайти, просто перед тобой откроются все двери, потому что у тебя есть этот чип там, а эти не могут туда зайти. Они могут Получить вот это, вот это, вот это, а, а ты не можешь получить и так далее. То есть всегда, э, сейчас это будет более такой жесткий вариант, и я так скажем, мог бы назвать это, наверное, сегрегацией, кибернетической сегрегацией. Это будет, вы это увидите, да, поэтому нам это нужно... Будет победить, а победить единственным путем при помощи кибернародовластия. Вот Вера Савина, я живу в маленьком провинциальном районом городе, видел бы вы, наше народ население, они вообще ничего не понимают, ни плохого, ни хорошего. Вера, они все понимают, и плохое и хорошее бьют, беги, дают, бери, они все это прекрасно знают. И мы же не рассчитываем на идеальных людей. Я много раз говорил, что у меня нет идеальных людей да, для общих условий. Но я готов создать особые условия для обычных людей. То есть лучше так сказать, что у меня нет особых людей для обычных условий, но я готов создать особые условия для обычных людей, чтобы они не могли там чудить. Это первое. И если вы думаете, что ваши люди, которые там спились, которые друг друга бьют там по пьянке, дорежут да, ножами воруют и с приусадибного участка, емкости и прочее, прочее. Если вы думаете, что они не понимают, что такое добро и зло, то вы сильно заблуждаетесь. И когда им позволим мы голосовать, и система, которая программа будет давать возможность вот такому маргиналу высказаться в той же самой степени, как и академику, да, то вы увидите, что разницы нет никакой, что они одинаково понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Вы понимаете, маргиналы, которые сейчас, как вы считаете, не понимают, что хорошо, что такое плохо, они просто не наелись. Их надо помыть, покормить, им надо создать определенные условия бытие определяет сознание. И не факт, что вот этот ваш маргинал он э, менее слабый на голову, чем академик в таких вопросах. Обратите внимание, все эти академики день за днем агитируют нас за, за Путина. Я мало видел маргиналов, которые пошли мы сейчас агитировали за Путина. Так что с точки зрения социальной ответственности, наверное, эти маргиналы гораздо более ответственны, чем академики. Но это мое личное мнение, может быть, я участковый, в прошлом инспекторе особую любовь испытываю к маргиналам. Может быть, это так. И гораздо меньше я люблю академиков, потому что ну, мало видел приличных академиков, хотя в жизни повидал их много. В основном это были туфтовые академики, я бы сказал. А маргиналы были всегда настоящие. Ну, Кадыров я не видел, слава богу. да, Академик Кадыров. Поэтому вот такие дела. Так что не надо ни в коем случае бояться дать людям возможность выбора. Исходя из того, что они вдруг выберут прыгнуть вниз головой с горы в реку. Знаете, не, не, не, не выберут, поверьте. Они слишком, так скажем, умные для этого. Даже самые из них слабые умом. Они знают, что хорошо, что плохо. Спасибо, я что-то особо долго... Особые условия, какие, спрашивают, как какие? Особые условия, прежде всего, закон о правде, нельзя врать. Это самое главное. Если человека улечили во вранье, и он занимает должность, он уходит. Особые условия, один срок можно в органах государственной власти отработать. Особые условия, ты работаешь под камерой, с микрофоном и так далее. Особые условия. Ты не можешь решать государственные любые вопросы, связанные с работой, Дома, вне рабочего времени. Если тебя уличили, что ты решал вне рабочего времени, ты сразу автоматически уволен, система тебя забанит. Особые условия, большое количество избирателей, недовольных работ и может его автоматически забанить. Я могу сколько угодно долго продолжать эти особые условия, они действительно особые. Никогда до этого человечество это не применяло. И если это будет применено в системе, в системе то никто не удержится, никто не сможет не узурпировать власть, не украсть копейку, да и не захочет. Представляете, человек получает нормальную зарплату, ему светит нормальная пенсия, у него все в порядке. Да? Вас будут, конечно, убеждать демократы, что вот для того, чтобы кто-то там работал, у него должен быть охеренный опыт. Вы знаете, я работал столько лет во власти, и всех этих опытных, блядь, Такие они ничтожные, все эти опытные, единицы, только единицы людей, у которых есть опыт, но, кстати, э, в основном они не занимали те посты, на которые надо избирать, в основном это технические работники, поэтому они могут сколько угодно долго работать на своих технических местах, да, это не министры, не начальники там различных управлений э, и так далее, и так далее, поэтому... Это очень невысокого ранга чиновники. Еще про особые условия, что никакой чиновник не может выходить за пределы закона, а все законы в пользу народа, то есть как отдельного гражданина, так и всей страны в целом. А сейчас в рамках нынешних законов, во-первых, они на беззаконие всегда могут пойти простым подлогом, заменить решение законного вопроса, а во-вторых, и законы сами в пользу Путина и его банды. И это очень важно. Вот что только вижу. в рамках закона, ага, а закона да, только да. в рамках. И поэтому вот, Вячеслав очень много сказали, и это было очень... Красиво и логично, я очень мало сказал, я немного сказал. Я сказал, я очень причем старался идти по лезвию, не сказать лишнего, да. а это всегда видно. Это то есть, если бы я хотел сказать все, я бы, конечно, был э, на подъеме и говорил бы это воодушевленно, как я делал. А здесь я старался пройти между струев. Понимаете, а это всегда да. очень. Да. Ага. я хочу просто. Я хочу просто для нашего, так сказать, слушателя, который не весь искушен. Я сам не юрист, потому из того, что вы говорили, я все понимаю, но уже потом я как-то все это. То есть в простых словах получается, что это, э, это справедливость. Вот то, что Вячеслав Вячеславович предлагает, это справедливость. Во-первых, это порядок. Во-вторых, и все в пользу народа справедливости, порядок в пользу народа, если в сухом остатке, то что сейчас было сказано, а конечно насчет методов, насчет этих тонких всех вот, этих вот связующих звеньев, которые человек, человек сейчас перечислил, это вам надо будет еще два или три раза прослушать то же самое, что он сейчас сказал. Вот я такая... я начал писать конституцию будущей страны нашей, будущего государства. И ну, там много интересных пунктов, которые я даже для себя вновь открыл. Не вновь, а вообще открыл, потому что я даже не ожидал. И вот в одной из статей я записал, что закон должен выноситься на обсуждение только в том случае, если из ста опрошенных человек 99 человек, поняли точное его толкование. Вот 100 человек опросили, говорит, вот закон, о чем это, расскажи. Вот если и 199 сказал это вот о чем, и точно его толковали. И запрет на толкование закона, абсолютный запрет в нашей Конституции. Нельзя никому толковать закон, нет. Такого органа даже нет, который может толковать закон, кроме народа. Закон однозначный, вот так он толкуется однозначно. Все, больше никаких толкований закона быть не может. все, Поэтому Еще да, это на... очень важная тема, исходя из того, о чем мы говорим, из кибернародовластия, из того, что часть фактически полномочий у нас получают машины. Фактически мы часть полномочий поручаем машинам, но не надо пугаться, что это будет какой-то «Скайнет», который начнут гандошить людей. Во-первых, у него не будет таких полномочий, чтобы он убивал людей. Да? Во-вторых, я, я не думаю, что даже если Скайнет занимался судопроизводством, отправлением э, правосудия, он мог э, так засвихнуться, как Гашиковский. Помните, судья, который сошел с ума, и человек, который ставил силки на зайцев, приказал тут же э, сторожу повесить во дворе. Я думаю, что тут ничего не грозит в данном случае особенно если есть еще две инстанции до да, апелляции «Кассация», поэтому и они будут из людей да я извиняюсь кассовыми аппаратами люди пользуются уже не первый десяток лет но все же видели кассовые аппараты которые подключены к сети вы оплачиваете банковской картой этот платеж проходит не происходит ведь там каких-то немыслимых вещей, что с вас тут все деньги вдруг сняли, на вас тут кредит оформили, и все это в одном магазине на одной кассе. Это, по сути, то же самое, просто это более объемлющая система. тут Татьяна Емельева пишет, наш замечательный человек. Татьян пишет: у чиновник прежде всего должен быть закон внутри себя совесть. Танюш. Чиновник — это никак, да, у которого там звездное небо над головой и нравственный мир внутри его. Понимаете, И мы не рассчитываем на то, что у чиновника или у тех, кто его будет контролировать, будет этот нравственный мир внутри и совесть. Мы как раз рассчитываем на те семь смертных грехов, на и все искушения человеческие, и вся наша система рассчитана на то, что вот если бы мы посадили чиновникам Путина и таких, как он, ну абсолютно там печати негде ставить, чтобы они ничего не могли напортачить. То есть система сделана так, что никак ты не можешь повредить народу, тебе просто не даст народ и не даст система. Вот именно это главное. А рассчитывать на чью-то совесть, ну, помилуй бог, мы же столько... Тысячелетия уже на Земле живем, и как-то все вот эти моменты, связанные с особой совестью, они у нас в мифах, в легендах описаны, и эти люди у нас признаны святыми и какими-то необычными. То есть мы же не можем, опять же, я говорю, набрать святых людей. У нас нет особых людей для общих условий. Мы готовы создать особые условия для обычных людей. Я а бы там... Наша, наша зрительница, что у чиновника должна быть, не у каждого чиновника должна быть совесть, у каждого чиновника должен быть вид из окна на дерево, с качающейся там петлей. Да. Вот Петал. пишет, извиняюсь, я, я не верю в это. А какая разница, верите вы или в это или нет? У нас нет другого выхода. Просто нет. У нас есть кибертирания или кибернародовласть. Верите вы в это? Не верите. Вот представьте, вы можете выйти на дорогу, и на вас будет мчаться грузовик, и вы в это будете не верить. Ну и разница еще. Какая разница, верите вы или не верите. Отскакивать надо, а не рассуждать, верим мы или не верим. Вот это то, что сейчас происходит, это учащийся на нас грузовик на полной скорости, а остановить его нет возможности. Но есть возможность отскочить, и вот я эту возможность как раз вам и предлагаю. Представьте ситуацию, если то, что я предлагаю, сработает, то... Ну, Лично мне вот говорят, как, какая вам польза. Ну, я, так сказать, с точки зрения моего тщеславия, оно будет удовлетворено. Но если не сработает и в любом случае будет кибертирания, то никто в жизни даже не узнает, о том, что был Мальцев, потому что кибертирания просто забанит это, заблочит, вы, вытравит из интернета отовсюду. И этого нигде не будет вообще. То есть даже фамилия такая не будет э, употребляться никогда. Вы понимаете? Это очень важно. Вот, еще, если у нас есть пара минут, то я хочу задать вопрос, чтобы вы, так сказать, разъяснили. С одной стороны, мы... Рассказать сказать, должны все отобрать и поделить. Но, с другой стороны, ведь мы же не коммунисты, обнаружены которые хотят все, как в городе съесть или раздать, и все будет съедено и, и разбросано. Или как сделал Луга Чавес? Он, если не ошибаюсь, в свое время, когда пришел в власти, взял все от американцев, раздал и полностью загасил весь бизнес. Как у нас вообще к собственности будет отношение? Вот в народной... ну, частная собственность должна существовать, но это должна... Я думаю, кстати, с развитием новой общественно-экономической формации С собственностью, но это мы отдельно поговорим Будут определенные проблемы, потому что в том виде, в котором сейчас существует частная собственность Ее уже по сути не будет, и она уже по сути не нужна будет Вот к дальнейшему дальнейшем, не начальному периоду развития информационного мира а дальнейшему, то есть она уже вот в том виде не нужна будет. Понимаете, ситуация, вот сегодня Денис сказал, и как раз очень хорошо можно проиллюстрировать. Вот есть Google, да, вот он сказал про Google, и это частная площадка. И получается, что эта частная площадка очень сильно на сегодняшний день тормозит развитие. Если в начале, когда она была частной и действовала вопреки государству, она помогала развитию, то сейчас она его тормозит. И, естественно, эти процессы будут развиваться, потому что мир и прогресс не позволят тормозиться. Ни в коем случае не позволят. Поэтому, если это частная Собственность вот в таком виде будет тормозить Значит она будет просто устранена И перестанет быть частной Ну мы об этом поговорим Еще в будущем будет время об этом поговорить Безусловно нам необходимо на первом этапе Как мы и говорили отнять и поделиться То есть что сделать То есть простить долги Предоставить каждому человеку долю в национальных богатствах и сделать жизнь людей безбедной, благополучной. Да? И вот развивая эту благополучную жизнь, конечно, в том числе и нужно развивать собственность, особенно собственность, которая имеет отношение а, к людям, являющимся локомотивами прогресса. Ну, например, вот Илон Маск, да? это локомотив прогресса, конечно, локомотив. Ну, представьте себе, если бы не было частной собственности, смог бы он решить все эти вопросы, которые он решил. Ну, наверное, нет. Поэтому я рассматриваю частную собственность, опять же, неоднородно. Никак однородную и никак одинаковую. Там частная собственность у Маска ⁇ это хорошо, да. а частная собственность у Дерибаски это плохо. Так оно и есть. Как это ни странно, да. И здесь двойные стандарты. И это, я думаю, в данном случае опять же эти все вопросы в состоянии решить наш народ да? И я не думаю, что основной критерий, когда люди получают долю в национальных богатствах будет зависть. кто-то мне говорит, что вот там люди будут завистливы и исходя из этого они будут принимать решения но у них есть еще и шесть других смертных грехов, они еще алчные Как бы они не завидовали, они не хотят лишаться какой-то хотя бы маленькой доли в национальных богатствах из-за того, что они -то, у кого-то что-то хотят отнять да, и так далее. Понимаете, поэтому я, я не думаю, что с этим связаны будут какие-то огромные проблемы, тем более, что будущее, принесет нам ответы, именно связанные с вопросами о собственности. Сейчас я, конечно, двумя руками за частную собственность, но за ту, которая возникнет в будущем, а не за ту, которая возникла в результате ваучерной приватизации. То есть я не против того, что люди имеют квартиры там приватизировали какие-то рестораны столовые кафешки я не знаю там еще но я абсолютно против что люди приватизировали трубу газовую газпром и роснефти «Норникели» и прочее прочее это бюджетообразующие отрасли они конечно должны принадлежать народу безусловно народу не государству я подчеркиваю идеи народовластия, то, что это принадлежит не государству. какой нахрен? Государство принадлежит народу. Само да. государство принадлежит народу. И не может собственность принадлежать государству. Никоим образом. Никак. То есть собственность... Я бы другой пример привел, Вячеслав Вячеславович. А? Я бы другой хотел еще пример привести частной собственности. Вот, допустим, пример информационного продукта. Э -э Какая-то телекомпания, допустим, снимает художественный фильм, выкладывает его в прокат, собирает бабки с проката, потом выкладывает его в интернет и продает его в интернете. Но любой, кто купит, оплатит этот просмотр в интернете и скачает этот, этот, допустим, фильм, не вправе его распространить как свою частную собственность, потому что потому что у него, на нее нет никакой, э, никакого права. Хотя в то же самое время, ведь он это, э, эту собственность оплатил. То есть имеется какой-то там закон о копирайтинге, да, об авторских правах и все. Вот тебе, дружок, бабки неси, а владеть ты этой вещью не можешь. То есть если ты, допустим, своим друзьям и родственникам подаришь этот фильм, качав его за деньги, то тебя будут преследовать по закону. Но это немножечко опять же с. с капитализма. Информационный мир отделается от этого, потому что это тормозит. Все, что тормозит, все отлетит, как вот грязь, которая там. Налипает на, на подошвы. Все как грязь с подошвы отлетит. Вячеслав, мы в этой рашке уже все ниже плинца стали, все затраханы, бедненькие. Ну, значит, нужно что-то делать. Делать нужно революцию. Сережа Иванов, все отнять и поделить, я уже бался ждать. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Иван, давай, наверное, мы тогда все, там, мы уже все слова сказали, время вышло, наверное, тебе ты что-то сидел-сидел, помалкивал, не принимал участие, как-то ты загрустил, вот в нашем разговоре участие как-то старался не принимать, поэтому мы тебе даем слово, ты выскажи, выскажись и давай завершать. Основное я хочу сказать, прослушав да, дискуссию, просто уже второй эфир веду, я же до этого еще был в эфире, ну у нас вариант либо погибнуть, либо шагнуть в будущее, вот и все. Потому что то, о чем мы говорим, это будущее, это, ну, когда оно настанет, неизвестно, но все, о чем мы говорим и дискустируем, по большей степени идеи, которые ретранслируют, можно сказать, Вячеслав Мальцев, то они... Это конкретно, это не просто фантазии, да, хотя все вот эти книги про антиутопию, утопию, они смотрели в воду, и так оно действительно и получилось по большей степени. Поэтому мы просто говорим о будущем, просто когда его нельзя пощупать, то оно кажется как бы эфемерным, поэтому многие нас не понимают, да, идеи народовласти. Ну, я думаю, что у нас, я говорю еще раз, либо погибнуть, либо пойти вперед для наших детей. Ну еще по завершению скажу, что на этой неделе мы отослали, собрали деньги, отослали Корному и Толкачеву на их счета. И хочу всех в преддверии летнего состояния поздравить с днем солнца, самый длинный день. Самая ошибся в эфире, сказал длинная ночь, длинный день. Нет, ночь короткая, а день длинный, ну как бы это для, всех, для всего Северного полушария, полушария значимый праздник, и, и языческую, христианскую эпоху, и это объединяющее, это по астрологии, по Солнцу, самое сильное влияние светлых сил Солнца за нами, да здравствует революция. Спасибо.